Как упали по названию видеоролика, я сегодня буду апать Карла на 500 кубков. Как-то я не удержался, я апнул 490, а не 480 или 75 где-то так. Я решил то, что там 10 кубков да Но я думаю то, что не одной каткой я все это апну и буду долго апать. И я буду сначала апать в новом режиме, не помню как он называется. И погнали играть. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто ваш первый персонаж, которого вы выбили. Нет, не выбили, а апнули на 500 кубков. Мне очень будет интересно почитать. Погнали. Вот у меня бывают баги, то, что у меня управление ломается. Просто персонаж сам бежит вперед. Вот так. Это очень дебильно. И также я... Напоминаю то, что у меня есть инстаграм-аккаунт, на который надо подписаться. Ведь как только у меня стукнет э, 100 подписчиков в инстаграме, то я расскажу, сколько же я заработал на донатах на ютубе. Поэтому давай быстрее подписывайся, чтобы узнать. Твою мать! Ну вот я, о чем и говорил, То, что я быстро не апну. Ну ладно, погнали дальше. Вот. Надеюсь, апну сейчас. Блин, но ну, как-то очень тупо первокатка ей сразу пошла через, через, через. Далеко она, в общем, пошла. Ну, и не знаю. Вот, решил снимать Бравл Старс, так как он хоть немножечко попадает в рекомендации. Хоть что-то, Ютуб. Ютуб так-то, да ты тварь! Блин, ну твою мать. Твою мать, там Кольт, меня опять зажали. Ну, какого фига? Ну, как играть в Бравл Старс После этого. Еще суперпрофессионалы будут писать, типа я... Ага! Как это тупо. И, кстати, кто слышит фоновую музыку, там напишите. Вот! 85! Классно! Аппаем 15 кубков. Пипец. Ну, надеюсь, то, что я... Мне не придется заканчивать записи и аппать по новой. Чтобы видеоролик записать. Помню, у меня на Бо оставалось 30 кубков апнуть было. Где-то 300... Ой, нет, 475 где-то так. И я слил все 70... Да, тварь! Все 70 кубков слил. Ну, какого фига? Да твоя мать! Ха-ха-ха-ха! Твою Мать, твою мать! Теперь 17 кук. Дальше надо играть. Дальше погнали играть. Дальше понадобиться. Не надо ждать. Ладно, давайте. Блин, так еще раз, когда так могу ну ты, блин, ну-ка, ну-ка, ну-ка, Да нет, ну-ка, не знаю, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну ну-ка, не ка ну я буду бомбить, если он ко мне будет лезть. Так как я ему ничего не сделаю, это по-любому. Еще какое-то уведомление пришло, надеюсь, вы его не услышали. Так как микрофон не через телефон. Что я сказала? Микрофон не через телефон. То есть то, что у меня я записываю не на телефон и микрофон. Ну реально бесит, когда люди записывают оба-на. Через микрофон телефона. Ну просто они пальцем двигают это все слышно, ну, пипец. Ну ты какой настырный. Так мне получается еще три кубка надо опнуть, и мне надо умереть четвертым, потому что пятым мне дадут пять. Ой, два кубка, пять кубков было бы прикольно. Так мы никого не видим. Ух тварь, ух тварь. Так оба она вся. Наконец-то эти пять кубков. Ой, пять кубков. Пятьсот кубков я апнул. Ну, ты тварь. Но я не буду умирать просто так. Ладно, пофигу бомбить не буду. Спасибо за то, что вы досмотрели до этого момента. Кто досмотрел до этого момента, пишите в комментарии. Пятьсот кубков. Обязательно подписываемся на мой инстаграм. Всем удачи и всем пока. Нифига, так бонусов много столько. Ну, сейчас все открою и закончу. Всем пока-пока.